Здравствуйте, дорогие друзья! С вами адвокат Дмитрий Анцупов. Сегодня я расскажу о такой вещи, как временный порядок общения. По каким-то неизвестным для меня причинам мало кто знает про такой назовем его судебный лайфхак, и даже мало кто из действующих практикующих адвокатов его применяет, его использует, а между тем он может быть очень полезен и очень нужен. Давайте поподробнее. Что же это такое у нас статья 66 семейного кодекса говорит о том что судом по ходатайству одной из сторон до вступления решения суда в законную силу может быть определен временный порядок общения рассмотрим ситуацию на практике как-то один из моих доверителей обратился ко мне по такому вопросу что так случилось что с женой не смогли они определить порядок общения как-то мирно, как-то полюбовно. Не договорились, пошли в суд. Супруга, бывшая мать детей, заняла позицию крайне радикальную. То есть доступа к ребенку ты не получишь. То есть пока суд не вынесет тот график, по которому я тебе должна ребенка давать, ты его не будешь видеть вообще. Насколько законные и правомерные такие действия? Ну, если рассматривать с точки зрения какой-либо морально-этической составляющей, ну, они, конечно, неправильные. Если мы рассматриваем с точки зрения нормативной, с точки зрения законодательства, то никаких особых нарушений в действиях матери нет. Стороны вышли в суд, стороны ждут судебное решение. Судебное решение будет, вступит в законную силу, она, как добропорядочный гражданин, будет его исполнять. А пока они не договорились, исполнять она не обязана, и ребенка она не дает вполне законно. И ни органы опеки, ни полиция, никто здесь ничего сделать не сможет. Но выход есть. Я о нем сказал в самом начале ролика. Временный порядок общения. Статья 66 -я Семейного кодекса. То есть временный порядок общения выступает в качестве таких альтернативных обеспечительных мер. То есть тут до вступления решения в законную силу определяет, что отец будет общаться по такому-то и такому-то графику. Скажите, удобно это? Ну, конечно, удобно. Суды у нас могут длиться не один месяц. Плюс еще апелляция. А я напомню, что вступает решение в законную силу после апелляции. И, соответственно, весь этот период, там полгода, год, сколько у нас может длиться суд вместе с апелляцией, отец не будет видеться с ребенком, пока решение не вступит в законную силу. И здесь на помощь приходит временный порядок. Какая его, скажем так, тактика, методика, заявление и выполнение? Во-первых, вы должны понимать, что это обязательно отдельное ходатайство. И это обязательно, так как у нас в принципе по таким категориям спорам участвуют органы опеки и попечительства, даже по временному порядку обязательно должно быть выяснено мнение органов опеки. То есть пока органы опеки по временному порядку не выскажутся, суд его не установит. Соответственно, я рекомендую как для э, ускорения процесса вместе с исковым заявлением об определении порядка общения с ребенком уже подать ходатайство об определении временного порядка. Взять в суде, например, определение о назначении судебного заседания и не полениться самостоятельно развести по всем органам опеки это ходатайство и это определение, и попросить их, чтобы к первому судебному заседанию Органы опеки уже вышли с каким-то мнением по временному порядку. Если это все будет сделано, то суд рассмотрит ваше ходатайство в достаточно короткие сроки и вынесет по нему решение. Но, к сожалению, вы также должны понимать, что это не обязанность суда, это его право. То есть суд как может удовлетворить ваше ходатайство, так может и отказать. Но это абсолютно не значит, что не нужно пытаться, потому что когда его суд удовлетворяет, это и очень показательно для судебного решения. Потому что если, например, одна из сторон не выполняет установленный временный порядок общения, это уже показательно, например, для суда, и суд это будет учитывать, принимая решение в ту или иную пользу. Соответственно, и вы, когда подаете ходатайство о временном порядке общения, должны отдавать себе отчет в том, что вы должны его исполнять. Иначе не стоит даже начинать всю эту историю. Друзья, я надеюсь, вам было полезно. Если видео понравилось, подпишитесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь, задавайте вопросы в комментариях. До новых встреч!